Здравствуйте, дорогие подписчики и гости канала. Продолжаем разбираться, стоит ли покупать франшизу «Реклама на кнопки. Вопросов к данному продукту очень много, больше, чем в любой другой франшизе. И они касаются всех сторон продукта – технической, экономической, правовой. И если с законностью данного приобретения понятно, что в продаже его присутствуют все признаки мошенничества, то с технической стороной дела однозначного ответа пока нет. Многие сторонники этого бизнеса в один голос уверяют, что это только у некоторых не получается, а у остальных все работает. Кстати, сама Анна Хритонова говорила мне, что не работает это у 20% и что это нормально. Я еще удивился, почему об этом ничего не сказано на сайтах, с которых проводится привлечение клиентов. Но она тактично замяла вопрос. Так вот, сумма в 20% на первом году продаж выглядит вполне реальной. Но дальше эта сумма начинает расти. Примеры – Ульяновск, Пермь, Сыктывкар, Новосибирск, Химки, Челябинск, Казань, Киров, Чебоксары, Ижевск, Белгород, йошкар Кемерово, Нижний Новгород, Барнаул, Брянск, Ярославль, Нижневартовск, Комсомольск-на-Амуре, Благовещенск. И это не все. Это те франчайзи, которые по итогу года работы перекочевали из 80% успешных франчайзи, и если в 2016-м, кроме Ульяновска, было расторгнуто несколько договоров, то в 2017 уже 26. А ведь годом ранее этими 26 франчези тыкали Данилову Алексею из Ульяновска. Дескать, у одного тебя не получается, все остальные зарабатывают свои 2 миллиона и не жалуются. За ответом на технические вопросы я отправился к главному инженеру ООО «Высота», занимающегося обслуживанием лифтов в Дубне. Вячеслав Александрович, почему данная конструкция не может находиться на кнопке вызова лифта на первом этаже? Вот, глядя на эту конструкцию, я вам сразу скажу. Вот здесь ост... просто, давайте по... по безопасности. Острые края. Какой-нибудь житель поцарапается, всегда претензии. Претензии будут предоставлять не э, рекламные фирме, а претензии будут предоставляться управляющей компании и обслуживающей компании, которые занимаются технической обслуживанием лифтов да. дальше, что мы берем кнопочку и ставим у нас кнопка, как правило ставится на рамку деревянную и она чуть выступает из-под штукатурки здесь плотно она не прилегает следующие недостатки чтобы добраться до кнопки, поменять э, кно, э, саму кнопку, лампочки в некоторых и прочее, невозможно. Нужно снимать спецключами, снимать, откручивать винты. Механику это даром не нужно. Его никто не может этим заставить. Нету подхода к кнопке, значит свободно. Я, я считаю, что нет смысла и механика я никогда не заставлю. Она перекрывает доступ обслуживания кнопки. Это самое главное. Есть ли у лифтовых компаний основания для демонтажа данных конструкций, если их вдруг повесить? Ни ни никто не даст, ни одна обслуживающая организация не даст добро. Это, Это недопустимая вещь. У меня есть еще вопрос не технического характера, а юридического. ООО «Бизнес-медиа», продавец данных конструкций, снабдила меня различными сертификатами и отзывами, которые, по ее словам, обязывают вас размещать данные конструкции на кнопках лифта. Так ли это? Обязать нас никто не может. В соответствии требуем нормативных документов. Каких нормативных? На, на выпуск этой штуки? А дальше что? Дальше. Вот. Вот. Вам ответ федеральной службы, строительного надзора, государственного строительного надзора. И о чем он гласит? Что тому, э, лифты обслуживаются по таможенному регламенту, да? Э, а дело в другом, и вот они так пишут, что в соответ... Не сказано «можно», «нельзя». Составлен данный документ весьма сложно для осознания. Я его просто оставлю здесь. Посмотрите, найдите, где здесь предписание для лифтовых компаний размещать конструкцию на кнопках лифта. Позднее я попробую связаться с Моисеевым СС для дачи пояснений по данному документу и по той его интерпретации, которую вкладывает в этот документ Харитонова. Все обслуживающие организации, как правило, отказываются от этого. А это сертификаты, это для вас. Что ж, спасибо за уделенное время, а также за объяснение позиции официальных ведомств, обслуживающих кнопки лифты, то есть то место, куда данную конструкцию предлагается размещать. Это была точка зрения на правомерность заявлений сотрудников бизнес-медиа о непричастности лифтовых компаний к данному бизнесу. На этом сегодняшний выпуск закончен. Подписываемся на канал, ставим лайки и комментируем услышанное. Я ценю каждое мнение, если оно выражается без матерной брани и не уводит обсуждение в политические или религиозные направления. Увидимся в ближайших видео.